Здравствуйте, дорогие друзья! Я, да и миллионы людей, на сегодняшний день наблюдают за марсоходом Curiosity, который регулярно на Землю отправляет фотографии с планеты Марс. Благодаря НАСА мы можем просматривать эти фотографии на официальной страничке марсохода. Некоторые фотографии, которые присылает марсоход, стали сенсационными, и в то же время породили много споров. Марс на сегодняшний день это как киндер-сюрприз для тех, кто эти фотографии изучает. Обнаруженные мною на фотографиях руины очень похожи на руины, которые есть у нас на земле. Поэтому, друзья, буду делиться с вами, что нашел я лично. И в последующих выпусках покажу, что нашли ребята-энтузиасты из Испании. Ну а на сегодня, пожалуй, начнем с меня. Вот такую фотографию в открытом доступе нам показывает НАСА с марсохода. Для удобства я уберу фильтр с фотографией. Так как получается более качественное изображение. На этой фотографии нас будет интересовать 7 объектов. Каждый объект я буду увеличивать по отдельности. Чтобы его можно было хорошо рассмотреть. Вот честно говоря я не знаю почему НАСА на фотографии присланные марсоходом накладывает фильтр. Если кто-то может объяснить почему. Напишите в комментариях пожалуйста. Ну вот. Мы подходим к рассмотрению первого объекта. Если внимательно его посмотреть и обвести, как вот сейчас делаю я, то как по мне это вот какие-то остатки от какой-то фигуры, какая-то голова. Слишком уж все очень правильной формы. Это как бы мое воображение, что вижу я. Ну и мой, конечно, опыт. Потому что, как вы понимаете, Такое впечатление, что все раскидано как после взрыва какого-то. И вот эти вот все объекты, вот этот даже объект, который сейчас я ввожу, это, как по мне, какая-то тумба. Да? Вот эти вот все объекты, как по мне, они выпадают вообще из общей картины вот этих разломов. Очень как-то странно все. Но я не хочу навязывать своего мнения. То есть мне больше интересно мнение зрителей, что скажут они. Но я повторю, я опираюсь на свой опыт. Поэтому вот внимательно посмотрите. Понимаете, вот идут разломы. И в то же время среди разломов такие правильные формы. Вот это вот как-то сомнительно для меня. О своем опыте я скажу так. У меня есть опыт, в конце фильма я расскажу, как мы ищем заброшенные замки в Испании. Благодаря картам Google. Смотрите, вот этот объект, он мне очень понравился тем, что у него супер правильные линии в 90 градусов. Если бы это было на земле, я бы сказал, что это какой-то заброшенный замок. да? Но не любит природа. Вот такие вот углы по 90 градусов. Ну да ладно. А теперь у нас вишенка на тортик. Вот этот объект мне вообще очень нравится. Если там какие-то прямые углы, еще что-то, то здесь вообще получается природа Марса очень удивительна. Почему? Потому что, посмотрите, природа Марса может выйдут, наверное или дождями как-то вот так вот вот такие сделать цилиндрические формы да конусообразные формы вот такие вот ну, очень интересно даже вот видите я ввел. если бы это было в природе земли я бы сказал такого не бывает но здесь просто надо понаблюдать ну и что скажете вы как вы думаете на что способна природа Марса, я не знаю. Этот объект, в принципе, я так вот нарисовал, просто опираясь на свой опыт. Я вот его обрисовываю, посмотрите, пожалуйста. Тут тоже меня смущают углы в 90 градусов. Ну вот как бы не было, но ну, не бывает в природе вот такого. Ну, то мое мнение. Следующий объект этот объект мне нравится очень сильно нравится потому что если бы это было на земле в горах испании я бы сказал это заброшенная кошара это вот правильный квадрат и большой проходик со спутниковых карт гугла такие кошары в горах встречаются очень часто Но так как это Марс, а на Марсе кошар не бывает, будем говорить, что это надула природа. Этот объект тоже очень интересен как для меня. Да, это простой разлом, такие в природе случаются, понятное дело. Но тут слишком как-то уж линии правильные чересчур. Этот тоже меня объект смутил. Что вы думаете, друзья, по этому поводу? Внутри разлома была пустота. Понятно. Эту фотографию рассмотрим в следующей моей публикации. В завершении коротко вам расскажу о моем хобби. Мое хобби – это поиск заброшенных крепостей и замков на территории Валенсийского Содружества в Испании. Только по официальным данным их насчитывается более 400. Занимаюсь я этим поиском благодаря картам Google. Одним из элементов этого поиска я применил на фотографиях Марса, когда обводил интересующий меня объект линиями. В принципе, этот способ всегда дает результат. Друзья, мне будет очень интересно ваше мнение, Жду от вас комментариев и большое спасибо за просмотр. Всем всего хорошего.